Ребят, смотрите, мне сейчас ролик такой скинули в WhatsApp прикольный, блин. Сейчас вам выложу его. Блин, это работа Росгвардии, это наша страна, современность наша. Вот для чего нам нужна Росгвардия, вот для чего Путин сделал Росгвардию. Обратите внимание, это вам не сотрудники полиции. На том основании вы заторговали рекламками Я да снимаю, не снимаю я ничего снимаешь, не торговал. Снимаю. Я снимаю. Снимаю. Я ничего не торговал. Вот в отделении сейчас расскажут. Подождите, у вас есть фиксация, что я что-то продавал? Позовите попытка... человека, которому Слушай, я предлагал. я похож на мента? Я сейчас въебу нахуй, и мне ничего за это не будет. Я похож на мусора, который будет церемониться вот это вот. А, то есть вот так да, вот? Да, вы именно да? вот так вот. Поспокойся, поспокойся. Просто бить Дальше людей и... можно. У вас разрешение от этого, от президента или что? Да мне да нахуй твой президент не упал, понятно? Мне при зарплате не твой ебаный президент. Ну да, понятно. Слушай, вы чего, думаешь, хуйню, что это думаете, все охуевские борзи здесь, блядь? Да никто не борзеет, просто вот борзит. Вам сказали, здесь находиться. Вы мне прямо горите, я тебе сейчас въебу. Здесь куча людей. Вы мне угрозы сыпите. Просто-напросто, реально. Успокойся. Пойдем за угол, уважаемый. Я же сейчас сказал, я не мне. Пойдем за угол, поводим, скажи. Вызывай сейчас холод. Скоро вызовете меня. Сейчас я вызову.